Ответить, так и Всем привет! Меня зовут Лера Яскевич, я очень рада видеть вас на своем канале. В этом видео я отвечу на 25 вопросов, которые мне сейчас на данный момент неизвестны. Они будут открываться мне по мере того, как я буду отвечать на эти вопросы. Вот. естественно, отвечу со всей честностью и искренностью, я надеюсь. Так мы с вами сможем стать ближе, возможно, я что-то для себя узнаю, потому что вопросы генерируют, Аня и будет мне присылать один за другим, по мере того, как я буду на них отвечать. Поэтому, если вам интересно увидеть, что же будет дальше, оставайтесь со мной. Первый вопрос пришел. Чем ты занималась часть назад? Не считая того, что я помылась и позавтракала... Я также скачала программу на планшет, которая э, делает, ну, как, в которой можно делать 3D скульптурирование. Вот. Оцени свое психологическое состояние от 1 до 5, где 5 это то, как ты себя чувствовал до 24 февраля. 2,5, наверное, 3. Меня просто, ну, как и многих людей, я уверена метает с крайности в крайность. Плюс я всегда, конечно же, ну, какое-то время назад я забыла об оптимизме. Но сейчас э, я стараюсь только на хорошее себя настраивать. Вот И поэтому, наверное, может быть даже три и близко к четырем в определенный момент. Но бывают моменты, когда состояние где-то к единице стремится. Когда ты последний раз смеялась и из-за чего? <смех> Забавно, мы вчера с Пашей просто пошли э, в магазин, он очень хотел Доктор Пеппи А тут это как бы католическая Пасха, магазины все закрыты Получается, мы пришли, и он очень сильно расстроился, <смех> что магазин закрыт, и меня это почему-то очень сильно смешило вот. А когда ты последний раз плакала, и из-за чего? Если вот так вот взять большой объем моей жизни, там... Ну ладно, давайте год жизни возьмем То недавно, ну вот этот в последнее время Я очень как-то часто плачу Последний раз я плакала из-за сериала Люцифер Это было просто, блин, трагедия, честно Я прям взахлебывалась, это выглядело примерно так Мне кажется, Люцифер закончился и я не могла успокоиться, я потом позвонила маме, мама смеялась долго с меня. но мне это нужно было, вот, для успокоения. Да, сериалы могут меня, конечно, довести. Фильм, который посмотрела, и поняла, ого, я же очень люблю такие фильмы. Ну, чтобы такого прям очень люблю, такие фильмы у меня не было, но вот мы с Пашей смотрели документалку по Netflix про Илона Маска, и я поняла, что мне нравятся такие фильмы. А также мы посмотрели скуби и я такая годмит! Три YouTube канала, которые смотрят чаще остальных. Зайду-ка я в YouTube. Ой, знаете, ответ, наверное, будет: Йога Челиловида с Еленой Маловой. Я ее прям обожаю и по йоге постоянно использую ее видео. Также в последнее время я прям... Мне очень нравится смотреть Джонни Би. Она меня безумно отвлекает и вдохновляет. А мне очень нравится она как персонаж. Она очень классная девчонка, живая, искренняя. И, блин, ну я реально... Я слежу за ней. Мне очень нравится, как она снимает выпуски. вот 21 час назад вышло новое видео. А Сап изменил реально. Посмотрю потом. А третье, чтобы мне назвать... А, возможно, это будут просто какие-то там... ВОК-видосы на английском преимущественно. От скольких людей отписалась за это время, почему? А, я отписалась от многих людей, потому что в какой-то момент повседневный контент а, людей или знакомых, определенный контент, я не, ну, я не знаю, как это объяснить, опять-таки, возможно, кто-то из вас поймет, кто-то нет, но начинает триггерить. Конечно же, от многих людей... Подписываешься по политическим соображениям. Как-то я хреново отвечаю. Вам не кажется? Страна, в которой находишься прямо сейчас. Я сейчас нахожусь в Польше. Та-да! И, наверное, кто-то из вас такие, чё вообще? Да, ребят, понимаю. Как дела у Паши? У все хорошо, она усваивается на новой работе. Есть определенные трудности, с которыми мы сталкиваемся, как вы поняли, с предыдущим вопросом. Сейчас Польша. Поэтому, да, живем же. Как дела у Ани? С моих слов могу сказать, что Аня сейчас занимается спортом. Также они с Лешей занимаются своим барбершопом Heritage. Вот, обязательно приходите, посмотрите, если вы в Минске. Но я очень надеюсь, что у нее все хорошо. Хотя я знаю, что я многого не знаю. Вот. Как у меня дела? У меня дела прекрасно, потому что я подала налоговую декларацию. Снег в апреле. Вот такие вот истории. Все нормально. Все нормально, насколько это возможно. Каким будет новый выпуск на вашем канале эти дни? Живым. Последние три песни, которые заставили тебя улыбаться или грустить. Я открою просто последние, которые слушала. Мне очень понравилась песня Гарри Стайлза «As was", которая, в принципе, завершилась в ТикТоке, насколько я знаю. Вот, И я ее сразу же услышала, поймала, начала слушать, потому что это просто любовь. Она мне прям очень нравится. Песня, которая делает меня немножечко грустной, но при этом все равно так, знаете, светлая грусть. Категория такая прям, которая может все описать в мой характер, ну знаете, меня, типа. Ладно, это Элиот Сонгс, Доминика Файк, я ее пела, кстати, у себя в Телеграм-канале, если не подписаны, подпишитесь, я там, короче. Реклама телеграммы, наконец-таки! Я там тусуюсь, пою иногда в кружочках, там всякое разные дели своей жизни. В общем, вы можете увидеть и сами принять решение, нравится вам такое или нет. Если нравится, то присоединиться, будет очень приятно. Есть очень классная песня. Ой, давайте вот эту. Пусть последний будет Ванесса Карлтон. А Thousand Она мне очень сильно напоминает. О моем детстве окунает меня немного в, в старые восприятия, когда ты не все так обдумываешь в своей жизни. Это напоминает мне очень сильно о фильме «Белые цепочки», который я пересмотрела миллиард раз на кассете. Что читаешь прямо сейчас, на какой странице? Конкретно вот в данный момент, чтобы я находилась в процессе чтения, ничего нет. Тут, рядом есть книга, которую я все никак не могу дочитать. Это «Йога тонкого тела». Вот такая у меня есть милая закладочка. Собираюсь начать, ну, больше, знаете, изучать новую книгу про рисование, но пока я ее не начала, так что уж тут о говорить. Три приложения на телефон – Слово, мы находимся в новом доме. Три приложения на телефоне, которые юзаешь последнюю неделю. А, давайте так, топ-3 будет Дуалинга. Я в него захожу каждый день обязательно, потому что я не хочу терять свой опыт. Я сошла с ума, да, и изучение языков это то, что типа прям очень сильно помогает, вообще изучение чего-либо, наверное, поэтому я там сейчас рисование изучаю, 3D-дизайн, думаю, что делать в будущем и как зарабатывать деньги. Очень часто пользуюсь Glovo и Telegram. дуалинга Glovo и Telegram. Три кита, на которых Пятнадцатый вопрос, очень интересно. Купил ли кто-нибудь твой NFT? Эта сфера новая для тебя? НФТшку, насколько я знаю, никто не купил. Но вы можете, кстати, зайти посмотреть ее. Я вам оставлю ссылку в описании. И эта сфера новая для тебя? Да, абсолютно. Мне кажется, это хороший способ для именно артистов зарабатывать деньги. 16 вопрос. Когда мы услышим новые песни, про что они будут? Будто вся моя творческая энергия сейчас аккумулируется в каких-то других вещах. Мне все еще я в своей голове думаю, что я немного себя в себе разочаровалась, как в бы авторе слов и музыканте, надеюсь, это изменится, но э, песни пишутся из-за mm -hmm. того, что есть такие ситуации, которые как бы ну, вдохновляют, скажем так, на написание, поэтому, возможно, будут какие-то песни, когда пока что неизвестно. Напишите в комментариях, как вам кадр. Три человека, которые удивили тебя за последнее время и почему? Я, я уже, наверное, вообще ничему не удивляюсь. В голову ничего не приходит. Люди, до свидания. О чем скучаешь больше всего? Мне легче кривляться, чтобы не допускать выхода эмоций. Я очень скучаю, знаете, почувствую того, что ты хотя бы немножко знаешь, что тебя ждет в будущем. Конечно же, я скучаю по людям. Я скучаю по Ане. Я очень скучаю по своей семье. Я скучаю по возможности. Необычная история, которая приключилась с тобой в последнее время. Я езжу на общественном транспорте. Это необычная история. Что узнала про себя нового за это время? Что... Я плакала. Сейчас в который раз я убедилась за счет того, что вся моя энергия направлена на... То есть, как бы у меня есть большая свобода действий. И из-за этого я понимаю, что я очень на многое способна. И что во многом, конечно, это же трудно делать, это все обучение, но узнала, что я способна на это. Иногда ты, знаете, деревенеешь в каком-то состоянии и думаешь, что, ну, типа, вот твоя жизнь, ты привыкаешь, у тебя появляется какая-то стабильность, и ты думаешь, что вот ты и есть. И на самом деле жизнь нам наставит в разные обстоятельства, чтобы показать нам, что мы можем делать другие вещи, раскрыть нас с разных сторон. Я думаю, э, все как бы происходит не просто так. Это время дает нам узнать нас самих для себя лучше. Э, возможно, раскрыть себя с других сторон. 21 вопрос. Ребята, мы уже как бы на финише. А что узнал нового про друзей или, может, уже бывших друзей? На да, нового ну, ничего, знаете. Какие-то вещи подтвердились то стали понятны. Я такая размазням, ничего конкретного. Что хочешь сказать своим подписчикам из Украины, России и Беларуси? Я всем хочу сказать, чтобы... Блин, оставайтесь, пожалуйста, добрыми, эмпатичными, э, умными, с возможностью критически мыслить людьми. Все мои украинские подписчики, я вас очень крепко обнимаю. Я безумно переживаю за вас и очень надеюсь, что с вами все будет хорошо, что вы находитесь в безопасности. И скоро весь этот ужас и агрессия со стороны России прекратится, потому что заи*** нужно слово. О чем великом мечтаешь прямо сейчас? Мне бы вот хотелось порадать nft хотелось бы научиться а, рисовать круто понять, по крайней мере, как это работает, и уметь управлять инструментами, чтобы, допустим, визуализировать то, что... Ой, не визуализировать, а изображать то, что я могу визуализировать. Мне бы хотелось там купить микрофон. Я нашла недавно с утра какой-то пиздатый. Проверить, настолько ли он хорош, там, попробовать что-то записать. Вообще, мне бы очень хотелось, чтобы я начала писать классные песни, но, знаете, тут... Тут еще поработать над этим надо. Кратце, я очень хочу, чтобы величайший пиздец закончился, чтобы виновные понесли наказание. Я очень хочу, чтобы все получили по заслугам и наконец-то мы смогли думать о наших обычных, простых, беззаботных вещах. Чего ты боишься? Ой, ребята, тут реально, кстати. У меня уже все крыша, наверное, немножко едет из-за этих новостей. Мне Снится война. Я просыпаюсь с таким, знаете, страхом большим, который, ну, я хоть понимаю, что это ну, как бы нереально, и что я вроде нахожусь в безопасности, но мозг все равно генерирует какие-то неприятные ситуации. Поэтому да, я боюсь войны. И двадцать пятый вопрос. У -у -у. Если Бог существует, чем он сейчас занят? Ну, у меня на это всегда такой вопрос. У меня на это всегда такой ответ. А, Бог это же не человек, который, как мы, всесмертные. А, это все, что нас окружает. А, вот такие вот вопросы. И такие вот ответы. Видео точно подошло к концу. Спасибо за то, что его посмотрели. Я очень надеюсь, что в моменте монтажа мне не захочется полностью от него отказаться, потому что я уже чувствую, что вы ловите какой-то стыд за определенные свои высказывания или, возможно, слова, которые я не смогла найти и подобрать. Но в любом случае, мне кажется, что самый верный вариант в нашем в настоящем – это быть самим собой, вот, и здорово, что у нас есть эта возможность, поэтому будем ей пользоваться. Я надеюсь, вы увидите это видео, а если вы его посмотрели, то спасибо вам большое, что провели со мной время. Я надеюсь, вам было комфортно, всего вам хорошего, пока, надеюсь, до новых встреч. И заставка.